Привет! Моя змея ровно 5 месяцев. Она переехала в новый дом, набрала несколько сантиметров росте. ест, пьет, спит, ползает по квартире и прячется в разных местах. Судя по ее поведению, она всем довольна. Ну а я довольна ей. Это новый террариум. Поилка и укрытие переехала из старого дома. В качестве декора я решила использовать обычную корягу из леса. Еще в новом доме есть термоковрик и влажная камера. Они постоянно на месте, но сейчас для съемки они не нужны, и мы их убрали. С наступлением отопительного сезона в квартире стало менее влажно, и момент с слинкой был слегка упущен. Влажная камера пересохла, измея не удалось полинять целиком. Опытные люди подсказали, что так оставлять нельзя. Нужно помочь полинять змея до конца. Технология простая. Смачиваем змею водой и очень нежно стягиваем оставшуюся кожу. Процесс кормления змеи тоже слегка изменился. Она так активна, что нет никакого смысла подсовывать ей мышонка прямо под нос. Чтобы у змеи развивалась охотничий задор и тяга к исследованиям, надо усложнить процесс поиска еды. Если раньше его не было совсем, то теперь мышонок ждет где-нибудь в укромном месте. Как сейчас, он лежит на самом верху коряги. Надо сказать. Змея моментально понимает, что где-то рядом есть кида. Ее движения становятся более резкими и стремительными. Обычно поиски длятся не более 10 минут. Линяет она по-прежнему приблизительно раз в месяц. В качестве еды получает голышей один раз в пять дней. Из-за отсутствия опыта непонятно, когда переходить на более крупных мышей для кормления. Однажды, еще месяц назад, в зоомагазине посоветовали попробовать дать одну мышку более крупного размера и посмотреть справится ли с ней змея. Мышь была чуть крупнее, которая слегка начала опушаться. Змея съела ее и никаких негативных последствий не было. Но на всякий случай в меню остались по прежнему только голыши. Подскажите пожалуйста, в каком возрасте нужно переходить на более крупный корм. Буду ждать ваших советов. 숨. Mm -hmm.